Начинаем. Всем, друзья, приветствуем всех, всех жителей Болгарии в первую очередь болгары, и болгарок драгоценных и всех, кто живет на территории Болгарии. В настоящее время, начиная с 14 февраля, по всей Болгарии проходит флешмоб, такая акция благодарения. Все народы, украинский и все другие народы. Благодаря Болгарию за гостеприимство, за помощь, поддержку, за заботу. Огромное всем спасибо всем болгарам, много благодаря вам, дорогие. И мы сейчас этой песней выразим нашу любовь к каждому болгарину и болгарке и ко всей Болгарии.